Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про использование укоренителей либо корней стимуляторов при проращивании черенков винограда. А более правильно, мы с вами поговорим об опасности их использования. Но вначале давайте разберем, для чего нам вообще эти самые укоренители. В общем-то виноград за редким исключением прекрасно может укореняться без какой-либо помощи. Так зачем же нам что-то применять? А вот зачем. Если мы используем вот какие-то такие корнестимуляторы, мы сильно сокращаем время появления этих самых корней и несколько влияем на их качество. Ну так, для примера, в среднем, опять же, без создания каких-то специальных условий, где-то 25-30 дней нам нужно на проращивание черенков. Понятно, много зависит от условий, от, от самих черенков, от сорта, от всего-всего. Ну так приблизительно 25-30 дней. А если мы используем корнистимулятор, то корешки у нас появляются раньше. Если мы еще что-то к этому добавляем, например, вот такой прием, как кельчевание, когда мы немножечко подогреваем нижнюю часть, там где у нас должны появиться корни, а сверху у нас будет прохладно, то в таком случае мы корешки можем получить еще быстрее и где-то начиная с 10 дня уже вполне возможно их увидеть. И при этом очень часто качество корней тоже будет разным. При естественном проращивании они могут быть более тоненькие, их может быть в меньшем количестве. Как только мы применяем корнистимулятор, у нас корешков появляется больше. Ну вот Исходя из того, что я вам только что сказала, казалось бы, так очень же здорово их применять. И в чем их опасность? Если вот мы только выигрываем. А опасность применения этих корнестимуляторов заключается в нарушении равновесия. Смотрите, у нас черенку надо с одной стороны вырастить корешки, с другой стороны вырастить вершки. Да, здесь есть некий запас питательных веществ, которые расходуются на одно и на другое. Когда мы применяем корнестимулятор то понятно, что основные силы, основная энергия сосредотачивается на корнях. Ну казалось бы, а что здесь плохого? Появляются корешки, они уже начинают всасывать питательные вещества, и соответственно должна расти верхушка. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Если доза вот этого самого укоренителя будет слишком большой, Растение, да, получает сигнал на развитие корней. Вы получаете замечательнейшую, красивенную щетку. Просто вот их тут множество-множество таких красивых, таких классных. Но у растений равновесие. Все ушло сюда. Более того, то, что стимулирует корни, блокирует раскрытие почек. И почки у нас могут... Просто не раскрыться никогда. Вот, смотрите. Какая щетка. Но ну, а растение не, из ниоткуда растение начнет. И, мы получаем палочку с классной такой метелкой корней, обалденно красивой. Но через некоторое время, когда у нас заканчиваются питательные вещества, корешки эти отгнивают, ну, и растение погибает. То есть мы не получаем нужного нам эффекта. Особенно сильно это может сказаться в том случае, если у нас черенок тоненький. Тоненький, еще и коротенький. Ну, всякие что у нас могут быть черенки для укоренения. Там запаса питательных веществ еще меньше. И, в принципе, ну если бы он проращивался естественным путем, да, он бы, может, выпустил эти один-два корешка, они бы стали брать питание для небольшой почечки, ну и, в общем-то, было бы равновесие. И растение, да, оно может как бы медленнее, но оно бы развивалось и в конце концов набрало то, что ему нужно. А так мы это равновесие нарушили, все силы ушли на корни, а сверху не оказалось ничего. И даже... Может сложиться такая ситуация, что вы получаете с одной стороны вот эту щетку корней, а с другой стороны вроде и какую-то. Здесь я, конечно, ничего не использовала, но просто вам немножечко для примера показываю. Да? То есть Здесь у нас может быть щетка корней, здесь даже какая-то раскрыться почечка, но равновесие все равно нарушено. И если вот корней сильно-сильно много, не факт что такой черенок потом выживет. То есть, даже если у нас, казалось бы, и вверх, и низ показал свою жизнеспособность, то все равно при вот таком обилии корней такой молодой растеница может погибнуть. И погибнуть ну, в течение там, ближайших нескольких недель. То есть, с одной стороны, использование этих веществ – это классно и хорошо. С другой стороны, если мы превысили дозировку, это плохо. Потому что если бы мы не использовали ничего, наши растения бы хоть как-то росли. Если мы дозировку превысили, то, скорее всего, что наши молодые растения погибнут. Так что же нам делать? Использовать или не использовать? Использовать можно... Использовать нужно, особенно если вы знаете, что у вас какой-то сорт, то вот он не очень хорошо укореняется, такие отзывы периодически они где-то появляются, эта информация открыта. То есть использовать можно. А какой корний стимулятор лучше? А, ну, тут часто ведутся различные споры. На самом деле, плюс-минус они работают одинаково. Разница только в форме, в которой они, то есть есть порошок, есть гель, есть таблетки, которые надо растворять в спирту. Тут вы выбираете то, во-первых, к чему у вас есть доступ. Потому что есть такой замечательный корнистимулятор клонекс гель, но, например, в Беларуси его нет в свободной продаже. Да, есть такой корнестимулятор вот на территории Украины он продается, в Беларуси тоже он не продается. То есть у нас самое доступное – это корневин. И вот этот даже бюджетный корневин показывает прекрасные результаты. Но, повторюсь еще раз, очень важна дозировка. И надо понимать, что все вот эти корнестимуляторы и те инструкции, которые к ним пишут, они созданы для тех растений, у которых действительно есть сложности с корнеобразованием. У винограда, в общем-то, таких сложностей нету, Поэтому, значит, если мы используем гели, например, тот же клонекс гель, то лично я рекомендую, опять же, исходя уже из своего опыта, его разводить. А в прошлом году я даже делала такое сравнение различных вот этих корнестимуляторов, как они работают. И э, там я не помню, э, Клонокс я пришла или к концентрации 1 к 50, или 1 к 100. То есть представляете, во сколько мы разводим? А в итоге э, я бы вам рекомендовала, если он у вас уже есть, разводить 1 к 200 на 2 часа. Вот этого будет более чем достаточно. Да, мы немножко стимулируем корнеобразование, мы получим нормальные корешки, и при этом... У нас точно не будет перебора дозы. А есть рекомендации как-то там обмазывать кисточкой. Лично я этого вам делать не рекомендую почему потому что во первых это ну скажем так достаточно трудозатратно конечно если два-три черенка то можно и посидеть но даже если 10-15 уж тем более 20 то сидеть с кисточкой, ну, лучше это время потратить на что-то другое более полезное это раз во вторых опять же рассчитать вот эту вот дозу сколько вы сюда нанесли может быть проблематично где-то попадет больше, где-то попадет меньше, и каждый черенок на это отреагирует по-разному. Конечно, кто-то успешно пользовался таким способом, но, повторюсь, лично я не рекомендую. Следующий корневин, он у нас продается в порошке, и стандартная рекомендация это обмакивание черенков в этот порошок. Ну и стряхивание лишнего Смотрите, что происходит Мы черенки перед этим вымачиваем Соответственно, они у нас какие? Мокрые Если мокрые, значит порошка берется много То есть в идеале их надо как-то просушить Тратить на это время Либо чем-то промакивать Тратить на это время И все равно Каждый черенок Возьмет этого порошка Разное количество и рассчитать правильно, да, как вы его окунули и как вы его обмакнули, тоже сложно. И моя рекомендация, опять же, исходя из моего опыта, это сделать раствор этого самого корневина в воде, подержать черенки некоторое время, ну и после этого уже ставить на укоренение. Так будет проще, так будет надежнее есть еще вот такой укоренитель корень супер он вообще еще идет в гранулах я рассказываю сейчас то, чем пользовалась лично я ну, в гранулах, понятно, мы вообще никак его не окунем потому что там гранулы миллиметра полтора два такие то есть там однозначно раствор и все, это будет нормально хорошо работать а есть еще другие средства, повторюсь там резапон, что-то еще какой бы укоренитель вы не выбрали все равно лучше его разбавьте подстрахуйтесь потому что если вы проращиваете какие-то редкие сорта которые ну черенки вы купили за такие достаточно серьезные деньги, то потерять такие черенки будет жалко. Поэтому будьте осторожны. Что касается каких-то народных средств, там, мед, ивовая вода, вот с этим, конечно, все гораздо проще. Как бы ну, передозировать сложно вот эти вещи. Но, честно говоря, мед в прошлом году я попробовала, мне не понравилось. Корни там появились позже всего, даже позже, чем если бы они появились в обычном состоянии. Ну, а что касается ивовой воды, лично я ее никогда не использовала. Если хотите, попробуйте, на чем основана, На том, что ива сама по себе вообще замечательно прорастает. Когда она стоит в водичке, она тоже туда выделяет вот эти самые гормоны, которые стимулируют корни образования. Ну, я думаю, что создать такую ситуацию, когда этих гормонов будет слишком много, вот этих корнистимуляторов в таком случае будет достаточно сложно, поэтому, если как бы не ленитесь, плюс у вас где-то рядышком и вырастут, можно пробовать вот это точно способ безопасный. Но во всем остальном напомню, пользоваться можно, только осторожно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам замечательного укоренения черенков. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!